Всем привет, с вами Актриск, это у нас турнир закончится, заберите свои награды, прием пошлите заберет награды Вау! Блин, лагает. Воин, кого-то по названию воин. Лихо воин, потом перемещаем с другого. Чуваки, девчонки, это реально классная карта. Я прям сейчас то уделять скрин, сделать точнее. Потому что это бомба. Ну, дым это такое, если честно, подходит. Ну хоть что-то добавили, кстати, на анимация. Обычный дым скачали и фейверки. Карточка обычная, Все как-то обычно. Текст обычный. но прикольно, кликабедная привьюшка будет. <laughs> Давайте сделаем. У -у -у. и сделаем. И куша подавляем еще. Так, пока мы идем, пожалуйста, подпишитесь на канал макс риск На русском можно написать на английском. Вы их найдете. он такой у нас. Возможно я на это список Скорее да, чем нет. Так, скорее ничего. Это огонь, скрин. Это реально огонь. Все, друзья, открываем. Бам. Можно еще открывать. Вау, открыть. Вау. Симс... Все. Что, блин? Э, возможно проблема при получении списка продуктов. Блин, а я не знал что такое. Мало. А кто, кстати, у нас тут? Um, Мики Манджело. Мики, Мики Манджело. Обратно и бронзы. Блин, чем Мики Манджело такой слабак? Чем все одинаковые? Не понимаю. Новая карточка, наверно собираем. А сразу, кстати, у нас А сразу все же. идем тестить. Он реально легендарные герой Я тоже помню, как-то я себя убил А сразу сам два года три года назад в общем это было долго давно то но, но ну, а теперь я хочу записывать да возможно позже записываю. уже не популярная тема мало кто уже не хочет в это играть но со мной вы захочете забираем угу. так, интересно кстати где все 700 долларов блин, бакс не зарабатывается Забираем дополнение пошлите тестить там-тан-тан-тан-тан. 13 уровень. Да, давайте прокачаем до 14, он реально крутой. Тем более у нас тут квесты куча, давайте. Не жалко. Тем более он легенда. Вот. Еще карай прокачаем. два раза. Два раза, а, Окей. Все, хватит. Итак, вот статистика, кто самый сильный, кто самый слабый. Ха, конечно. А ч карай всегда сильнее, чем я, эти чуваки? Не понимаю. Что-то я тут не да понимаю. Смысл? В смысле? Лео слабее, чем они. Да, ладно. Это вранство, скорее всего. Пошли в бой. Ладно. А ну, ладно, значит, кубки у нас. Турнир-арена, испытание. что... Ой, а ч можно? Сегодня праздник, друзья. Донателло тут есть. Класс. Так, ролик записывается, все нормально. Три пиццы... А шо там такое? 501 награда за первое прохождение. Давай, три пиццы не жалко. Из 16 Ч ⁇ за? А нас двое только. Офигеть, блин. 4-19. блин, за ним. чего у нас только двое рает, right, да? А можно дрова? <связано> Давай это. Этот эпизод. Вот, тут сразу бам. на всем от победим. Блин, все эпизод звуштим. Так, красным серебром взяли. этого красный. Синий фиолетовый. Можно. Красно, кстати, нужен, чтобы этого этого человечек синий зачем синих вообще не надо брать но ну, может быть клева только взять красный филе ну все хватит три куска сыра пицца и сыр капец блин офигенно слушайте а мы где-то в другом мире так вон мере америкал точно так видите какие мощные вот эти три жвака эти два такие на ч вам не нравится а вы что, у что поиграю да сейчас? Десятого левела еще, между прочим. На. Да. да, мог что сделать. Ну ладно, в принципе. Он вот, сюда ударов нормально. Так, вторая волна, грянге прям как красиво. Ой-ой-ой. Ох ты, что делать? Я не помню. Я помню, это эффект то эффект какой-то. Это просто удар, это что? Разрушение. Давай используем разрушение. Ну да, это сильно набиваем одного чтоб потом у нас одни вали у нас всех так ну что не есть сила леонардо можно и врубать переходить. Ну почти все пропалось его нормально мимо красавчики Кореньки в словахи понял мимо а жад чувачок ничего не пользует не использует а да я сейчас запущу роботу двоих да, это было покрасивее так зарычать потом думаю нужно потом узнаю что это такое зарычание красавичка сила чип это новая команда из ниндзя ну, чего мне тут? тут все собрали собрались -яй -яй. так ну что давай тогда на эту крысу на нам будет новое будет тяжелее так. тут на просто удар как всегда в общем то добивающий так так может только красный так что красный будет рычать на всех давай рычать на этого хотя бы. посмотрим испугать его а ну испугал атака а. и все на него а Красавчик. я вот добиваю еще дар блин, блин смертельный черта Вау. Хорош, тактика. Угу. Не перебарщиваете, а? минус один. Давай на него, а то он, защита, отлично. А, давай, кусай его. На! Сильно. Падай. Что, все живы, что ли все звезды? Я думаю, нужнее нам всем от блин ладно давай его уничтожим друзья прикольно кат мне вообще нравится то что побеждайте всех так нужно так давай ка удар молота сразу вьет по руки сразу бьет что -то -то почему два года три года назад я говорю, почему игре 5 лет а так что нормально может быть даже 4 года назад купить 5 лет назад 5 я играл. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень классно. Что дальше? Вот спец, блин? По двадцатке, а надо сейчас двадцатый лев. Я в шоке. А тут что нельзя? Не понимаю. А чё только они можно? больше героев, еще хоть как-то выждать. ну Вот, тут, в принципе, нужно тоже побороть так 13 Вообще тут изи. Идем сюда. Так, серебро, серебро и Ага, фиолетовый можно один, серебро, серебро. То, да, принципе, у нас такое. А вот вот считай это бы или регенерация. Как думаете Красный может на фиолетовый, серебро можно на красный. Вот блин, Лео, Леон нападает все нормально, на все мы выхрен. О, а дальше мы красного салача, опять на других Прям красивый Леонарды. А, ну да, мы и выиграем, конечно. Давайте на серебро, потому что мы сильнее, чем серебро. А в конце этого Обязательно, конечно, сразу. Ну ладно. Э, я случайно не то прочитал. Ладно. Все, минус кара. А, Так, еще удар. Лучше сейчас, чем никогда. Угу. Да, прям бы Давайте на... Ой, ладно, как же быть? Знаете, как будто какая-то игра, игра на конец света, как Бакуган, Бакуган бой. Если проиграешь, на все конец нам. Похоже на эту игру. Тренироваться, как будто вы какой-то герой. Да, вот если бы у меня игра, я бы кое-что придумал новенько. Например, вот, все живы. Например, игра, ну, кто самый лучший в этой игре, в реальной жизни может так же играть. И в телевизоре будет вас показывать вы Посмотрим, как это будет. Так, бонус за выживание. 3х, бонус за победу. 2х почему-то. Ну, ладно, в принципе, все, мы врываемся с разным ранг. 11 кубков, потому что такое. Ну ладно, в принципе. Так. Я не сотый. Я тервоен. 13 место, но ну, можно. Ну, а еще. Ну, в принципе, тут весело. Так. Филетово. филета у нас нету, блин. а черт. Я взял одно. из складочке есть. Ну, зачем? серебром может быть. Кто? Красного нельзя это может и... Блин, рискуем красные тоже рядом нельзя но не могут быть давайте сначала уберим края реально оба я первым не не серебро серебранщик на стандартном обществе или просто два на все как думаете давай справиться или нет просто хочу еще одну колоду но чудо что нет так что давайте что Чего у меня такого дальше ладно Я хочу с кем-то другим так сэкономить два игрока и три игрока можно так не закупав тут сразу показывать сильно сильно сильно подумаем 18 шо ж так много а? 16, блин у нас только нет у нас только до 15 алло давайте до пятнадцати, 12 15, 15 12 а ну-ка красные ну как-то популярны эти красные может подолеть серые, серый принципе это классно синий может добить это у нас уже его нету так что ли нам не страшно с этим тоже так вот О, их трое так смотрите 14, 14 я не знаю двое против троих затащит чтоб еще одну катку и сразу за троих потом до их там конца Угу, принцип да. М -м. Давайте подумаем, в принципе блин, цветов нету. И держи пару минут нас. М -м. Ну давайте синя что скажем. Так они затачат или нет? -р -р -р да они не прокер. Ладно, придется с вами что поделать, потом будут красным еще там последний разберемся потому что 3 на 2 это опасно друзья очень опасно если не так будет делать то я не знаю кто из них брать нужно посчитать смогли бы мы выиграть без этого чувака Давай, давайте, Сплинтеров. но спинтер принципе постараться туда ну помогает нам между прочим Mm. Ну, есть плюс, есть минус. Эх, а так хотел сэкономить. Ладно. Ну, что-то чин там помогает нам. Так скажу не так сильно. Так они вообще слова кичей взял троих и то был один за счет про двоих там хоть кусочком были вся блин в следующий раз я другой сделаю, обещаю мы на неправильно идем атаковать там да? так край скоро Ой, нет. не пойдет а в следующий раз я хочу ну уже все поздно уже двое игроков у нас коллекс минус карай значит и один против всех как думаешь выиграешь? делать дрянь конечно Значит, если, если слел начал, то закончишь. На принципе победы, слушайте. Так вот. Это вообще такой себе, чувак. Ч я бою сегодня понимать. Все, конец. Он бы затащил, реально. Моя вина, конечно. Давайте искать двое наши против троих, все сможем. Ну хоть как-то, ну А, ну да, очки у нас тут допутаны. Ну и что? Можно все использовать. Максимум пятое место. Новое достижение. Путь воина. Неплохо. Ранг. А что то как-то у меня ранг упал. Неплохое. Можно новый ранг. Так, значит, у нас только двое. Они красные. А шо, значит, красные? Вот, не красный только красный ждать фильтр. три команды селетовых будет шикарно еще Один пилетовый. Три филета хоть даже два минимум. Все, Больше не принимаю. Эй, вот, нашел, Но как-то не перебарщиваются. А ну-ка. Эм, Двое на филе, то хоть одного, в принципе. А синий, ну, на филе у нас тоже нет. Ну, в принципе, победа есть. Пошли. Рискнем. Рискнем. Двое против троих. Мы затащим, ходим немножко укусим их так сначала 16 он реально почему нет блин у офигеть ч приколойся блин ты не проиграешь твоишь мог не то да реально зря я так беру борча давай но ну, зачем ты так делаешь на себя вроде будет да, плохо делать дарим конечно Это а я виноват сорри, Там было самую сильную тактику взять да черт тебя блин Блин. а ну почему? Блин. Ладно. Не рассчитал, От блин, они прокачены, нужно качаться вечно, блин. Ну, дается дает самых сильных, еще. 0 кубков. Так, а тут как у нас, нас завалили между прочим. Пошли здесь. Так, ну давай с этим. Ага, красный, значит, серебро. Много красных, оранжевых, синих. Так, <кхм> <кхм> На красном, окей. Okay. Так, вот фильтр нужно убирать, реально зачем чего не Ты тащир поэтому оставайся, кора идет с тобой, все пошли. об она. Покажи, ты за Заблудишься железо. Это территория попульных драконов. Разговаривайся. Тогда может в целом уйдешь. Кренг. Факт то, что это территория популярных попурных драконов. Ошибочнее. Все территории проектного держит крангам. Ха, это мы еще посмотрим. Война у них тут происходит, да? Списку лайков ТикТок лайк на ТикТок лайк на дискорд нам ВК с закрепленным комментарием. Рядом просмотр неплохо, слушай. Крысовая атака. Нет уже, кстати, 14 уровня в шоке. Удар молота! Блин, не добил. Я красиво падает, падает такой. Блин, от еще. Эх, их уже четверо, блин. Где дрянь на. Ха. Живи, живи, котенок, как так вот, потом тебя излечим, как нибудь. Удар, смертельный удар, удар край, последний удар от лица все а вот они Пурпурный дракон да он прокачи между прочим Так, да, как-то у нас враги синий красный синие красный серебро 1 2 значит сюда давай Ха! Красный, 1-2. Значит, кто следующий будет Ты? Значит, здесь. Тактика. Потом он идет, он набивающий делает. И здесь, в принципе... <кх> дай попробуем. Да. Сэконом, так скажем силы. Ой-ой-ой-ой-ой. Защита ой, ой, ой, ой. Да, него нам всем. У да, все минус уже. Хм. Хм, блин, делал утре. Сур, блин. Дело дрянь, в обществе друзья. Дело дрянь. И серебра не так, что ладно. Регенерируем фанику с пайгангау. Так. Купарн дракон, блин. Ах. Добь ⁇ удар крысы Видите, как я рассчитал вот так вот можно потом краитьи да блин рассчитал ну, ладно в принципе я слушай блин не убивай нам нужны звезды да блин кара держись черт блин. что ты делаешь что такое <гас> чего блин офигеть у него такая тактика блин хотел три звезды, он дал две а вот блин я тебя найду ждем Ах, жалко, жалко то что Сла... слопали <laughs> ладно друзья продолжаем случай ролики это было конечно безумно тут мы все прошли тут только шедером можем кстати по убегать все найдем его вот тут шере нормальный режимчик а давайте-ка на Шредера. Он 15-й. А мы уже 15 -й. Так, шедер обычный. Он убивает нас красных. В принципе, это плохая мысль. Летовый он убивает. Блин, хочется тебя оставить. Берем тебя, в общем-то. для тебя, кстати. Да, ты крутой. Пошли. Шреддер в конце убьем и все будет нормально. Звезды получим нам в конце. Нам нужно еще 40 звезд еще. Добыть их нужно, я пошут там поможет нам одолеть количеством. Так, все по синим почти летовый. Я не взял красного, потому что шреддер на массу будут убивать. вот стоит слева. Это нам поможет немножко. Так, они налево не нападают. Отлично. мира боятся всех. Вперед, крыса! Они 13 левые, мы 14 прокаченные И потом будет наш шредер 15 между прочим, я всегда думал, что он. 17-летний. <свят> значит, 15 -е. уровень у него. Так, значит. Ой, ладно. забей <свят> ну, вот такой сильный. Так скажем. Ну, одолеем, потому что нас что -то есть тактика. Блин, у меня голова уже такая... дун дун дун дун дун дун дун волна дун дун дун дун дун никогда дун дун дун дун дун дун дун дун дун дун Наконец-таки, э, Карай дождалась. Помните, как раньше убира... убивали край Это было грустно. Блин, добили. Но не такие кусаки. Хм. Ну, в принципе, нужно часто делать. Регенеришнс, что потом в будущем не, не делать это ошибки. Давай. Олеон. Все, дальше будем только атакой бить, просто валить чего угодно. Да и такие техники собирать, в принципе. Вот, блин, невезуха, ладно. Ладно, что поделать. Добивающий удар. Удар Кренга. Потом удар рыцаря. И последний удар. Щеки. Пошли дальше. Все, наконец-то с Шрейром. Мы тут мы все. Мы хотим три звезды. Дай мне еще Блин. Я тебе не дам эти звезды. Мои. Ты першо на мой палац ты получишь, но ты Крэнга между прочим, ты не настоящий, поэтому ты такой легкий. Перевод. Получаешь Шредер, конечно он очень сильный потом. Ох, э. но он такой опасный. Караев бывает смертельный удар. Бэм. Удар Крэнга. Черт, он, он промахнулся, же, блин, уворочивый человек. Блин, твои же магнитом минус один. Еще хотя бы дай одну звезду, хоть одну между прочим. Одну и все я скажу окей. Давай, ну ч тут одну звезду не дает? В смысле? Одну дай пожар. Блин, черт. Ох ты, А еще силы, ч не офигел, блин? Я хоть хп прощай, но силы. А Ты ч с блин? Ну одну звезду дал, слышь, блин. Офигеть, шредер! а ну мы не сильные его блин 14 лет против 15 летнего шредером конечно взрослый выигрывают, всегда так будет и всегда так достал дублин взрослые человек тем более шредер блин тогда вас давайте хоть подписчикам пичкам докажут что мы эти победим хоть как-то но проигрыш это очень плохая мысль а ты чё ллео блин, вру слышишь блин шредер а Чувак, нет, нет, нет, нет. Как я выиграл, его, помните? О, вот таким способом, блин. Вот таким урона меньше. Достал Шредер, блин. Снова повторять, да. Сейчас буду все излечать то реально твою магнитолу достал Шредер. Черт, черт, корей, блин. Ты что, только с ним хотел оставить ее, да? Аля, значит вырываешь первым, ан, блин, хитрый Шредер. Друзья, что делать? Вот напиши комментарий, как победить теперь, блин, 15-летнего Шреддера против 14-летнего Карая. Ну конечно, взрослее, чем я думал, этот Шредер. Ему явно не 15, ему наверное. 30 лео, блин. А у Карая, блин, 14 лет. Не левел. Левел. Не зря он же называет левел как лет. лы лы Логично, блин. И легенды. Черепашки ниндзя. Это суть вся. Это судьба. Вон он. Всем за просмотр. Эх, продолжение следует. Я сказал, продолжение следует.